Всем привет, сегодня я буду проходить голема, и вы можете подумать, почему у меня так странно выглядит данж. Я отвечу на этот вопрос, потому что мне надоели мобы. Иногда не получалось даже дойти до самого голема, а уже убивали. Я так подумал, что проще бежать просто по лаве и получать нее урон, чем получать урон от голема. Вот, поэтому решил все залить лавой, и то иногда они спавнятся. Вот на этих вот скатах, где лаву в принципе нельзя залить, они начинают спавнятся, эти ящеры. Ну... В общем, все равно стало меньше. Сейчас я покажу неудачную попытку убийства голема. Просто вы понимали, что в хлорофитовой броне у меня не получается пройти. Я пробовал 7 раз в хлорофитовой броне. Максимальный мой рекорд это 5000 хп у босса. Я никак вообще не могу пройти его. Вот не выходит и все. Поэтому, что я предлагаю? Я предлагаю сейчас отправиться в какой-нибудь грибной биом. Сделать там ферму грибов. И заодно еще ферму червей для реброна. И попытаться себе скрафтить грибную броню. С помощью грибов, естественно. И вот этого вот человека-трюфеля. Кстати, если я его не найду, а я его не нашел, чтобы вы понимали просто. Я сейчас обозначу сразу свою позицию, да. Я не нашел трюфеля, я искал его довольно долго. Вы на Вини карте, наверное, видели. А может быть и не видели. Но я исследовал 60% мира примерно всего. Ну может быть не 60, может быть 50-45%. 30, 20, 10 Короче, я шучу, конечно Но я реально покопался в пещерах То есть вы понимаете, летучая мышь Два раза вас тыкнет И, в принципе, вы отправляетесь на спаун Бежать обратно в пещеру Опять ее всю просматривать Я говорю про то, что Моя цель сейчас выпустить Просто качественное прохождение Может быть оно не будет настолько качественное, как у топовых ютуберов Которые сейчас и зарабатывают неплохо В принципе, и просмотры имеют неплохие а просто для такого средненького Школьника, там, раба В принципе, такое нормальное прохождение Чтобы была передана суть Главное, мастер мода Все боссы, тактики какие-то В общем, такое просто прохождение Я хочу его сделать Но чтобы это сделать, мне нужно Время Вот, я, естественно, я его трачу А чтобы проходить еще и все фармить Ну, вы понимаете, сколько нужно время То есть для души я, конечно, я проходил террарию Вообще не заглядывай на чит-карты. Потому что, ну, самому неинтересно. Проходите со всеми начительными вещами. Это как играть на чит-карте. Вот. Но, типа, я же снимаю видос, да. А, какой смысл мне фармить 9 часов, что-то непонятное, когда я могу просто взять это на чит-карте и для вас вообще ничего не поменяется. То есть вы как будете видеть, что у меня там что-то есть, как вы не будете видеть, то есть смысла у вас вообще а, никакого это не вызовет. Даже может быть вы не заметите, что я это фармил, а кто-то может еще и подумать, что я начитерил. То есть я обосновываю свою позицию, такую позицию. Я взял с карты трюфеля, купил на него а, станок, который превращает лонрофитовые слитки в грибные. А, в целях экономии своего времени и скорейшего выпуска видосов. Вы можете сказать, нафиг нам твои видосы, если ты все читеришь? Зачем нам смотреть прохождение читера? Это же плохо. Ну, я ничего не могу ответить на это. Точ точнее могу, но не буду. Зачем? Это ваша позиция. Вы имеете спокойно право на критику. А я вот, вот так хочу сделать. Я так и сделаю. Те, кто считает, что я прав. Те, кто считает, что я не прав. Обязательно все напишите в комментариях. Я посмотрю, ну, какие люди есть вообще. И как они реагируют на вот такое вот поведение ютубера. То есть пока я себе не считаю ютубера. Я не получаю доход с ютуба. Ну, 1 рубль за видос, если это доход, то я не знаю, кем вы будете работать, кем вы собираетесь работать. Вот, я не считаю себя ютубером по террории. То есть я просто прохожу терку на YouTube, и для меня это сейчас творчество, потому что он, по сути, ничем не оплачивается. Я готовлюсь к игре, я пытаюсь изучать дизайн, ну, как вы уже могли заметить, наверное, YouTube только усложняет мою жизнь немножко. Я делаю это из-за того, что мне нравится это делать. И вот. Я уже не знаю, куда я влез, короче Давайте просто посмотрим, как я убью голема В грибной броне Зря наверное, полез на тему читов Потому что, ну реально Поболтать я всегда люблю А вот что-то дельное сказать не получается Ну, тактика тоже самая Делаю одни и те же действия Лево-вправо, лево-вправо Вправо-влево И наоборот, короче, все одно и то же Самое главное Не попадать под шарики Огненные Потому что они очень странно рикошетят от потолка. Вы видите, он очень неровный, и поэтому я не могу угадать их траекторию. Ну, кстати, босс отлетает вообще прям на изи. То ли броня такая мощная, то ли стрела мощная. Я не знаю, в чем прикол. Давайте посмотрим, что выпало. И попробуем еще раз, наверное. Ну, типа, это слишком просто было даже для меня. Очень странно. Семь попыток с хлорофитовой броней и одна попытка с гребной. Даже пол хп не снял мне. Вообще прям шок. Наверное еще раз нужно. Ну, не знаю. Это оружие очень странное. Оно конечно бьет по большой площади неплохо. Но я не знаю для чего оно вообще нужно. То есть и можно пофармить пиратов, например, очень хорошо. Гоблинов. Не знаю. Даже, ну остальные события не пофармить. В принципе это бесполезное оружие. Напишите в комментариях, для чего вы использовали его. Я лично применение ему практического, именно специализированного, не вижу вообще никакого. То есть его прекрасно заменит любое стрелковое оружие. Давайте еще раз призываем и попробуем также легко убить. Не знаю, получится или нет, но смотрите, тактика по сути работает. Один раз из десяти вам точно повезет и вы его убьете. Батарейки формятся очень быстро. Мы вот буквально нападало три штуки за минут семь, наверное. То есть, и это еще при том, что у меня везде все в лаве. А без лавы-то уж там нафармите, я не знаю, за минуту можно, штуки три, наверное. Ну, пока он голем не наносит мне урона, может быть получится. Все очень легко. А, еще прикол в том, что вот, вот такая вот дичь происходит, то есть он стопит тебя кулаком. И тут же тебя прилетают вот эти вот лазеры. Вот в этом проблема. Если кулак... Опять, вот, опять кулак долетел. И меня опять застопило. Опять. Ну все, походу я не прошел. Потому что вот ну, просто не везет. Почему-то у меня летят кулаки и все. Очень непонятно. До этого не летели. Вот, вот. Ну, что-то обнаглели. Кулаки вообще ужас какой-то. Так. Может быть пройду даже. Хотя не уже хп мало. Подхилиться я не могу. Ну все. До свидания.